Рахман Рахим, дорогой зритель, следующая буква ⁇ Эшин ⁇,⁇ Шин, Шин. ⁇ Похожа на букву ⁇ Ши ⁇ на русском языке в условии Щетка Шахтер ⁇ например. Пишется эта буква вот так, как ⁇ Син ⁇ но у нее трое точек, как видите. Это у нас была ⁇ Син ⁇,⁇ Син ⁇ буква ⁇ Син а ⁇ с, с, с тремя точками это буква ⁇ Эшин Похоже на букву Ш, как я сказал Но если вы хотите более точнее произнести эту букву Тогда ставите середину Делайте середину языка немножко вверх Как показано, как показано на рисунке И радитесь произнести букву Эшин Вот и все, ничего сложного нету